Здравствуйте, о чем все-таки говорят ваши собственные рисунки, особенно во время телефонного разговора? Меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог, бизнес-консультант, коуч, и я помогаю людям, таким же, как и вы, находить свое предназначение по почерку и раскрывать потенциал, даже если вы не держали ручку в руках со школьной скамьи. Итак. В прошлом видео мы с вами говорили о том, что показывают наши рисунки и о способе их выполнения. В этом видео сегодня мы с вами поговорим о содержательных интерпретациях. Важно помнить, что значение имеет, что нарисовано и как именно нарисовано. Не только сама картинка имеет значение, но и ее исполнение. Самые общие точки зрения рисунки мы можем разделить на несколько категорий. Первое – это беспредметные, например, каракули, линии, символы. Иероглифы и так далее, образные, это ландшафты, это животные, это люди, предметные вещи, архитектура, аппараты, памятники и так далее, формальные буквы, цифры, таблицы, фигуры и стилистические различные украшения, стилизованные элементы, орнаменты. И давайте чуть-чуть поподробнее поговорим о том, что же все-таки вы можете нарисовать во время того самого телефонного разговора и что самое главное это все значит. Если вы рисуете цветы, если вы рисуете солнце, либо облака, это говорит о вашем оптимистичном настрое, о вашей чувственности. То есть фантазируя, думая, вы посылаете Вселенную именно позитивные ваши мысли, что и отражается на ваших рисунках. Если же мы видим различные спирали, улитки, закрутки, то мысли в этом случае как бы ходят по кругу, то есть вопросы, к которым вы возвращаетесь снова и снова. То есть это повторение одних и тех же ситуаций, одних и тех же жизненных событий. Если мы видим различные окружности, различные кольца, то это потребность в окружении, в связи с другим, Человеком. то есть рисунок такой говорит, что мне одиноко одному, да, особенно если они соединены каким-то таким образом. Если мы видим решетки, особенно при сильном нажиме, то это ощущение, что человек как бы загнан в угол. И чем больше этих линий, чем сильнее в них нажим, чем ярче это выражено, тем сильнее выражено это состояние. Если мы видим квадраты, различные дома, прямоугольные формы, то это говорит о педантичности, о любви к порядку, о планировании, о расчете. И также, конечно же, о нехватке гибкости человека в общении. Если мы видим грибочки, зонтики, различные черепашки, то это говорит о чувстве незащищенности, то есть у человека появляется постоянная потребность за кого-либо держаться. Если под зонтиком находится человек, то это позитивное активное стремление к защищенности. Вообще, если говорить о рисунке человека, то его фигура олицетворяет самого человека, кто рисовал этот рисунок, то есть это некая проекция. Поле вокруг этого рисунка это реальное окружение человека. Но о том, какими бывают рисунки человека и особенно их значения, мы с вами поговорим уже в следующем видео. Поэтому ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, делайте репосты и обязательно подписывайтесь на мой канал.